Привет! Вы на канале компании Радио В сегодняшнем выпуске у нас обзор на радиостанцию Optim 778. Радиостанция поставляется в коробке средних размеров. Сверху на русском языке обозначены все основные функции этой модели. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. А здесь, кстати, у нас виден серийный номер. И это версия номер 4. То есть год у нас выпуска здесь 18. А внутри у нас инструкция. На русском языке брошюрки. Непосредственно сама радиостанция. Далее гарнитура. Скоба крепления. И монтажный набор с держателем под тангенты и запасным предохранителем. Ну а теперь давайте перейдем к габаритам радиостанции. В ширину она несколько больше наиболее распространенных моделей. Тот же Мегаджет 333 и оптим пилигрим. В сантиметрах это будет у нас 16. Высота у радиостанции 4,5 Ну и собственно длина вместе с радиатором где-то 15 сантиметров. На задней части у нас расположен массивный литой радиатор, так как радиостанция у нас довольно-таки мощная. Здесь же имеется разъем под антенну, UHF-розетка, гнездо для подключения дополнительного динамика и разъем для кабеля программирования, так как радиостанция у нас еще... И имеет возможность программироваться с помощью компьютера. Гарнитура довольно легкая. Имеет четыре кнопки. Это кнопка передач. Две кнопки переключения каналов. И кнопка автоматического шумоподавления. Разъем подключения у нас шестиштриковый. На передней панели у радиостанции мы видим три регулятора. Это шумоподавление, регулятор громкости и переключение каналов. А также 13 кнопок управления функциями. Включается радиостанция регулятором громкости. И как мы видим здесь у нас зеленая подсветка. И давайте узнаем, что же умеет эта радиостанция. А именно назначение кнопок. И пойдем по порядку. Первая кнопка у нас фан Включает дополнительные функции остальных кнопок. То есть то, что мы видим зеленым. Это кнопки... Однократного нажатия, то что мы видим белым, это работает через клавишу FAN. И следующая кнопка у нас отвечает за активацию автоматического шумоподавления. И дублируется соответственно на тангенте. То есть мы нажимаем и у нас появляется индикация. При нажатии этой кнопки через функциональную у нас убирается звук нажатия клавиш или активируется. То есть, теперь звука мы не слышим. Далее у нас идет кнопка BAND. Она отвечает за переключение сеток. То есть, сейчас у нас сетка D. Мы нажимаем, сетка E, сетка F, сетка G, H, I и так далее. Вернем на D. То есть, как мы знаем, в каждой сетке у нас по 40 каналов. Доступ в дырки возможен только через режим ВФО. Вторая функция этой кнопки – это настройка ограничения времени передачи с шагом в 15 секунд. То есть вот выключено. Передача закончится через 15 секунд, 30 и так далее. До 600 секунд. Следующее у нас – это сканирование. Сканирование, опять же, в пределах одной сетки. Направление – Сканирование мы можем задавать регулятором, либо клавишами на тангенте. В режиме памяти каналов сканируются запрограммированные каналы. Вторая функция этой клавиши удаляет канал из листа сканирования. И далее у нас идет кнопка переключения модуляции. То есть сейчас у нас FM и это переключение на AM. Вторая функция отвечает за переключение мощности. В FM у нас три режима мощности. Это high 50 ватт, low 20 ватт и mi это 10 ватт. В m у нас два режима мощности. Это mi и low. Следующая кнопка позволяет у нас работать с каналами памяти. то есть Давайте запишем 21 канал в FM модуляции. Это канал для города Тюмени. Для этого нам необходимо удерживать. Эту клавишу. Вот появилась надпись MEM. Мы можем выбрать ячейку с первой по восьмую. Ну давайте запишем в первую. Для записи нам снова необходимо удерживать. Надпись перестала моргать. И теперь для выхода из этого режима мы кратковременно нажимаем эту клавишу. Все. То есть теперь при кратковременном нажатии у нас. Включился наш 21-й, записанный в первую ячейку. И вторая функция этой клавиши снижает уровень импульсных помех, которые возникают при работе систем зажигания, моторов отопителя или стеклоочистителя. Нажимаем фан и нажимаем клавишу MEM, у нас появляется надпись NB. Далее у нас идет клавиша минус 5 кГц, то есть происходит Смещение на 5 кГц. Давайте включим частотный режим. И здесь это более наглядно будет видно. То есть 21 канал у нас в российской сетке 27 27215. Вот 27215. И мы делаем смещение на 5 кГц. 27210. В канальном режиме это также у нас видно. Здесь у нас надпись E. При нажатии у нас надпись R. Оставим на E. И также вторая клавиша у нас отвечает за Roger Beep. Так называемый сигнал окончания передачи Давайте активируем. Здесь у нас несколько вариантов. 6, 7, 8. 8 вариантов. 8 вариантов тонального набора. Оставим первый. И послушаем. Нажимаю на передачу. И вот в конце передачи вы слышали такой тональный звук. Здесь, как я уже говорил, 8 вариантов этого тонального звука. Следующая клавиша включает меню радиостанции. Здесь у нас два меню. Обычное. И через нажатие фан открывается другое меню. Но об этом... Расскажем чуть дальше. Далее у нас идет кнопка выхода из режима настроек. И вторая функция это блокировка клавиш. Кроме клавиш CH15 и CH19. То есть нажимаем. Вот блокировка у нас включилась. Регуляторы не крутятся. Кнопки не нажимаются. Но на 15 допустим мы можем переключить. И также на 19. Разблокируется точно таким же образом. Далее у нас идет четыре клавиши. Это, как я уже говорил, клавиша быстрого перехода на 15 канал. Канал дальнобойщиков. И клавиша быстрого перехода на 19 канал. Экстренный. Также вторая функция в режиме ВФО позволяет переключать мегагерц. И верхние две кнопки активируют отображение частоты. Это клавиша Фреки. И включают режим ревибрации или так называемый эффект эхо. Итак, с кнопками мы разобрались. Давайте посмотрим на меню радиостанции. И первое меню у нас включается кратковременным нажатием на программную клавишу. И первый пункт меню у нас включает или отключает. Подавитель импульсных помех. То есть дублирует вот эту клавишу. Далее у нас идет сканирование. Дублирует сканирование гуси. Позволяет включать и выключать для выбранного канала режим занятого канала. То есть другими словами, если на выбранном канале включена эта опция и открыт шумоподавитель, вы не сможете выйти на передачу. Четвертый пункт ⁇ это пункт управления выходной мощностью радиостанции. И пятый пункт ⁇ включает или отключает репитерный сдвиг. Плюс или минус 100 кГц. И следующее меню у нас включается через кнопку ⁇ Фан ⁇ Здесь у нас ограничение времени на передачу. Роджер Бип. Два варианта сканирования. И просто бипер. То есть звук нажатия клавиш. Так, у радиостанции есть режим ручного ввода частоты. Для того, чтобы его активировать, нам необходимо выключить радиостанцию, зажать клавишу фан и включить радиостанцию. Далее у нас появляется надпись CH, это канальный режим. И режим ВФО, то есть ручной ввод частоты. Удерживаем опять фан, Появляется SET ок, -ok, И радиостанция переводится у нас в режим ввода частоты. Здесь у нас появляются доступные дырки в сетках. Ну и собственно через клавишу CH9. мы можем переключать мегагерцы, как я вам уже и говорил. Ну и далее, у этой радиостанции есть режим работы в одной сетке. Для этого нам необходимо выключить радиостанцию, зажать бенд и включить радиостанцию. Вот режим Open Mode это многосеточный режим. И 4D это односеточный режим выключаем радиостанцию включаем и сетки мы уже не можем переключить возвращается это таким же образом то есть включаем open mode и выключаем радиостанцию также у этой рации есть сброс настроек активируется он через клавишу freak то есть, включаем радиостанцию, зажимаем фреки и включаем. Появляется надпись REST. Также данную радиостанцию можно запрограммировать, но это уже будет в другом видео. А сейчас давайте посмотрим, что произойдет с этой рацией, если перепутать плюс с минусом. Так как у радиостанции заявлена защита от переполисовки. То есть, по идее, радиостанция должна просто не включиться. Включаем радиостанцию, включаем минус, включаем плюс и цепляем красный на черный, ну и соответственно черный на красный. Предупреждаю, что так делать ни в коем случае нельзя. И попробуем включить нашу радиостанцию. Радиостанция. Попросту не включается. То есть защита от переполюсовки здесь работает. Смотрим, включится ли она у нас обратно. Черный соединяем с черным. Красный соединяем с красным. И радиостанция включилась. То есть все работает.